Потери российской армии у войнах, развязанных Россией весьма неоднозначны. Все дело в том, что Кремль, в свойственной для себя манере, никогда не говорит правду, и всегда, как минимум в несколько раз, преуменьшает свои боевые потери. Но есть еще одно движение, которое ведет эти подсчеты, под названием «Союз матерей российских солдат». Простыми словами, это матеря или другие родственники, Которые так и не дождались домой своих сыновей. Но даже эти цифры будут минимальны, так как не все участвуют в этом союзе и не все солдаты имеют родственников. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому ролику. Перед вами таблица потерь армии Российской Федерации за последние 30 лет, а также за 5 дней полномасштабного вторжения в Украину. Первая цифра. Это официальные данные Министерства обороны РФ. Вторая цифра – подсчет Союзом солдатских матерей России. На примере российско-чеченских войн, а также оккупации Приднестровья, мы видим, что Министерство обороны России понижает реальные данные минимум в три раза. Боевые потери после полномасштабного вторжения российских захватчиков на 17 августа 2022 года составляет более 44 100 человек, по украинским данным. Американские разведчики называют цифру до 100 тысяч. Дело в том, что Украина не может подсчитать потери РФ на неподконтрольных себе территориях. Но даже эти данные можно смело умножать на три. В свою очередь, российские пропагандисты вместе с Минобороны РФ, как обычно, лгут, что потери небольшие. Только как тогда объяснить тот факт, что Украину до сих пор не захватили, а очередное пушечное мясо ищут по всей России и за ее пределами? Видно, что количество второй армии мира стало критически не хватать для продолжения террористических действий. Очевидно, что бунт Союза матерей российских солдат не за горами. Украина победит. Россия – страна-изгой, это очевидно.